обычно, наша рыбалка начинается с гаража. Как говорится, кататься, любишь кататься, саночки чинить, это поломка такая. Штатная. Предсказуемая! Да, да, да, да. Вот, обувь звезда горит. Вот. Вот у нас молодой человек приобрел новую палатку, утепленную сегодня он будет в тепле и сквозь толстую стенку не услышит как ругается на него молодежь ну что посмотрим как работает эта штучка что-то качает смотри каша то бегает ну что вроде мавроди ну, я ой. думаю что заведется сейчас сегодня воскресенье вторая попытка выбраться на акваторию вчера нагнала воды выехать было невозможно рыбалка вчера не состоялась сегодня вроде ветра нет вода ушла температура где-то около минус 10 давление чутка растет Короче посмотрим, что сегодня будет, да? Будем смотреть? Всем привет! На ягорке мы объединились и двумя экипажами Едем через Русло. Куда? Не знаю. Приедем, увидим. Так ну мы прибыли. Прибыли на место Вова. Расположились. Вот первый отряд. Андрюха сверлит лунки. Там товарищ еще палатку установит. Вот моя хижина. Там Юра шуруповертит, И вот испытывает свою новую палатку медведь. Андреевич тщательно прикручивает. Сегодня у него будет посветлее в палатке с белыми стенками. Так. Ну что, располагаемся. Андрюха! Это гремиха! Мы на гремихе! Вот! Андрюха сказал, что мы на гремихе. Там вот где-то вон стоят избы. Вон. Ну вот, сидим, ждем. Вода убывает, рыбы не прибывает. Вкусно. Все, идет. У нас вот такая картина. На Гремихе ничего не клювало. не дожидаясь, когда вообще ничего не было. Мы поймаем, решили переехать на Кислуху. Вот люди еще сидят. Привет. 12 часов. Сидим в Кислухе. Поймал три Реденький. Все и клево перестала поставил в этой палатке сидим теперь уже больше никуда перемещаться не будем да. Сегодня не клевый день. сейчас пойду сниму городок вот люди сидят и слухи печки повод устанавливать наверное думаю, что что-то будет твориться да. все, пытаются, все и чуть -чуть. все два часа отсюда выезжаем вот все, что я поймовки слухи. Да, день такой не клевый. Снимать даже рыбалки не получается. Я уже одну удочку смотал. Сейчас потихоньку еще одну уберу. Будем собираться. Так, а так. Погода такая, что все едут за нами, Евронавигатор навигатор включил.